Всем доброго времени суток! Вот какими, по вашему мнению, качествами должен обладать настоящий мужик? Сила, храбрость, дисциплинированность, стойкость. Есть такое выражение «не служил, не мужик». Оно предполагает, что все эти мужские качества и навыки можно прокачать только в армии. Вы все говно! Окей, давайте разберем все детально. Сила. Безусловно, армия помогает поддерживать свое тело в форме, но не более того, иначе, возвращаясь домой после года службы, все были бы Рэмбо. Наоборот, те, у кого есть цель, скажем, накачаться, на гражданке имеют для этого гораздо больше возможностей. И заметьте, здесь я говорил лишь о физическом аспекте силы, но ведь есть еще и сила воли. И скажите мне, как можно развить силу воли, постоянно выполняя чужие, порой дурацкие приказы, выполняя ненужную работу, терпя издевательства от старших по званию и собственных сослуживцев? Это сила воли. Мне кажется, данное явление называется совсем другим словом, противоположным по смыслу. Не спорю, для того, чтобы выносить все тяготы службы, нужна действительно сильная воля. Вот только проблема в том, что многим парням так называемая детовщина, настоящая проблема российской армии, ломает психику и делает из мужчин тряпки. Храбрость. Предполагается, что солдат, обучившийся военному делу, готов самоотверженно броситься на врага и погибнуть за свою родину. Здесь вам не курорт, калаш мне взад, это армия! Но таким качеством человека не научишь за год, да и вообще не во всех людях можно это воспитать. Да что я говорю, в современной российской армии даже пострелять по мишеням из АК-47 дадут в лучшем случае несколько раз за всю службу. А пострелять много пришлось за время службы. Один раз на КМБ 5 холостых выстрелов и недавно ездили на стрельбы 30 боевых. Служу 3,5 месяца. Большая часть времени на срочной службе сводится к абсолютно бесполезной работе. Покраске газонов, мытью сортиров зубной щеткой, сну в карауле. Чем в основном занимаются солдаты? Уборкой. Причем всего. Снега, льда, туалетов, казармы и так далее. Чувствую, выйду отсюда уборщиком 90-го левела. Постоянное и беспросветное наведение порядка. Вроде это все. Дисциплинированность. Да, это круто, когда ты соблюдаешь режим, каждое утро рано встаешь, следишь за порядком, имеешь опрятный внешний вид. Но задайте себе вопрос. Дисциплинированность какого типа имеет большую цену? Когда ты соблюдаешь дисциплину по принуждению командиров, как и все твои сослуживцы. Или когда ты по собственной воле развиваешь самодисциплину, будучи одним из немногих. Ведь большинству адептов потребительского культа насрать на самодисциплину. Мне кажется, ответ очевиден. Сейчас мы поговорили о тех качествах, которые армия и только армия якобы дает мужчине. А теперь давайте-ка не забудем вспомнить о том, что в армии человек становится безликой абсолютно никому не нужной массой. Проявление таких личных качеств, как индивидуальность, самостоятельность, творческий подход к решению задач на армейке не приветствуются, а часто даже и наказываются. Во многих армия подавляет искренние личные стремления быть кем-то большим, чем представителем простой серой массы. Если какие-то были до этого глобальнейшие планы, там, что-то свое открыть, он просто идет куда-нибудь в офис работать и работает там э, по найму. Армия – это, по сути, настоящая фабрика люмпен-пролетариата. Я была, Да, я была. Я не утверждаю, что армия – это плохо в принципе. Есть профессиональные военные. Эти ребята готовы посвятить, а в случае чего и отдать свою жизнь, осознанно идя в армию. Они-то как раз заслуживают уважения. Молодцы, если чё, от души респектую. Срочная армия, за исключением каких-то элитных подразделений, это год абсолютно бессмысленной и пустой траты времени. А если сильно не повезет, то еще и год траты физического и психического здоровья. Однако, недавно дембельнувшиеся быдланы не хотят признавать этот суровый факт, и дабы повысить свой авторитет и ценность в глазах общества, придумали фразу мем «Не служил не мужик», которая, пожалуй, только опускает интеллектуальный уровень, авторитет и ценность ее носителей еще ниже, куда-то близко к самому дну. Причем прослеживается некая закономерность, чем более грязная, тупая и бесполезная работа у тебя была в армии, чем больше унижений ты терпел от дедов и офицеров, чем больше очок от драйл, тем более агрессивно ты будешь навязывать эту позицию своим неотслужившим друзьям, называть их сопляками, бабами, неполноценными и прочее. А в тайне просто завидовать тем, что на гражданке твои друзья провели время с пользой и даже смогли чего-то добиться в карьере. Так справедливо ли выражение ⁇ не служил ни мужик ⁇ Армия нифига не делает мужиком. Ты в никуда потратил год своей жизни, ничему не научился, а кто-то просто откосил от армии и также живет дальше. Несправедливо как-то, пускай тоже идут служат. Не служил ни мужик. Если ты патриот, то служить своей нации и народу ты можешь множеством способов и на гражданке. Помимо Суворовых и Кутузовых, у нас есть свои Толстые и Менделеевы, которые прославили Россию-матушку гораздо больше великих полководцев, принеся пользу всему миру. Мне кажется, проблема такого популярного отношения к российской армии среди быдла в том, что у нас в стране военная служба до сих пор является срочной. Ведь, скажем, если воспринимать армию как отдельную профессию, а не как всеобщую повинность, то и бреда о том, что армия — это обязательная школа жизни для мужчин, быть не должно. Ведь мы же не говорим, к примеру, «ни врач, ни мужик». С другой стороны, держава у нас довольно большая. Территории в России много, да и потенциальных геополитических противников немало. Поэтому в нашей стране не помешало бы ввести краткосрочные военные сборы для представителей различных профессий, скажем, на неделю-две раз в несколько лет, а не на год раз за всю жизнь. Однако такая инициатива вряд ли понравится нашим нынешним российским властям. Во всяком случае, в ближайшее время попробуйте-ка догадаться почему.